Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы разбираем такую тему, почему же у всех такие разные симптомы ВСД. И здесь я вам сразу хочу сказать, что на самом деле симптомы у всех одинаковые. Представьте себе, что есть определенный просто набор. Это как 30 симптомов. И они происходят у каждого человека. Просто представьте себе, что какой-то симптом явно проявляется на 10 баллов, а какой-то на 0 или даже 1-2 балла. И получается, что человек приходит и говорит, вот смотрите, у меня шумит в голове, у меня кружится голова, давит в груди, Дрожь по телу и впотливость, и еще слабость в ногах. Другой говорит: подождите, вот у меня не имеют губы, сохнут глаза, давит голову, печет затылок, и сердце стучит экстрасистолами. Третий говорит: да какой там? Вот у меня постоянные позывы в туалет, я бледнею, то краснею. У меня напряжение во всем теле. У меня, соответственно, дрожь, у меня нехватка воздуха. Четвертый говорит, да нет, нет, нет, смотрите, вот у меня-то симптомы У меня по телу крапивница идет, покраснение, у меня зуд возникает в теле У меня мышцы спазмируют в каких-то местах, у меня руки болят Почему так? Дело в том, что все это, когда мы говорим о ВСД, это вегетативные симптомы То есть э, проявление нашей вегетативной нервной системы по сути дела, это те симптомы, которые возникают у вас на фоне повышенной тревожности. Представьте, что вы как человек, у вас все время ваш какой-то совершенно нормальный уровень потоотделения, уровень сердцебиения, уровень давления и многих других вегетативных проявлений, симптомов, которые для нас совершенно привычные. И вот тут мы берем... И берем вам, немножечко добавляем теперь адреналинчику. Но делаем это постоянно, потому что у вас же фоновая тревожность. И мы просто берем и добавляем вам немножечко адреналина. То есть ваше сердце теперь стучит чуть-чуть побыстрее. И вы начинаете чувствовать, что у вас э, температура тела теперь непривычная для вас, ведь когда мы начинаем активно заниматься спортом, у нас температура тела повышается и пот выделяется, чтобы остудить наше тело. И теперь получается, что ваше температура Температура тела повыше, потливость становится чаще, поту чаще нужно выходить, чтобы, соответственно, обеспечивать. Плюс, когда вырабатывается адреналин, это приводит к остановке слюноотделения. Это связано с нашими физиологическими особенностями, когда, скажем так, организм чувствует, что приближается опасность, а страх не что иное, как ощущение опасности. Вы какие-то процессы в организме, они как бы переключаются, то есть он говорит, вот у меня есть запас ресурсов, мне нужно сейчас организм перераспределить эти ресурсы, например, направить все в мышцы, в дыхание, чтобы я мог пробежать, убежать, подраться и так далее, но при этом переваливать пищу мне сейчас не нужно, то есть это не так необходимо, и поэтому у нас останавливается пищеварение, люди чувствуют дискомфорт, пропадает слюноделение, пересыхает во рту, ну и соответственно начинается спазм различных мышц. Что приводит и к ощущению кома в горле, и напряжению мышц и так далее. Так вот, заключается здесь проблема в том, что вы включаете два таких фактора Значит первое Это ваши физиологические особенности У каждого они свои То есть вы мы как бы люди разные Но если мы взглянем друг на друга Мы все какие-то То есть мы как бы физиологически все одинаковые То есть у нас есть два глаза, два уха и так далее Но уши разные, глаза разные Рост разный, телосложение разное И комбинация вот этих вот эм, Рост тела, вес, э, тонкость, толстота кожи Активность, неактивность мышц, возраст То есть очень много факторов и разные комбинации этих факторов приводят нас к физиологическим особенностям. Но при этом, когда у вас возникает страх, он физиологически возникает одинаково, как у всех остальных. Но просто вы чувствуете из 30 симптомов 5 какие-то гораздо лучше. Вы помимо этого еще можете за них бояться еще лучше чувствуете, сосредотачиваться на них еще лучше чувствуете. И таким образом из многообразия 30 симптомов вы выделяете для себя 5, которые наиболее активно хорошо проявляются у вас физически в теле. И говорите, вот они мои симптомы ВСД. Другой человек говорит про свои 5 симптомов. Но в итоге у вас у всех один и тот же набор, потому что это симптомы страха в теле. Когда вы сталкиваетесь с тревожной ситуацией, ваши симптомы возрастают. Поэтому, вот именно поэтому у вас у всех такие разные симптомы ВСД. И как раз, когда я вижу, что люди пытаются убрать эту симптоматику, они сталкиваются с проблемой, что пока вы пытаетесь что-то физиологически с собой справиться, то есть вы пытаетесь пойти против своей же человеческой природы. Ведь если страх возник, должны возникнуть и симптомы страха в теле. Если у вас возник страх и при этом не возникли симптомы, то вы мертвы. Поэтому имейте в виду, что если у вас возникли симптомы страха, это нормально. Вопрос только в том, что мы пытаемся эти симптомы страха убрать. И что собственно из-за этого происходит. Пока мы пытаемся идти против нашей человеческой природы, против нашей физиологии, мы продолжаем наращивать свою тревожность. То есть тревожность возрастает, а мы пытаемся как-то эту симптоматику убирать. Так вот, что происходит? Происходит то, что когда из этих 30 симптомов раньше у вас было 5, то спустя время у вас станет 6. То есть какой-то симптом еще более явно станет проявляться. Потом 7. А может быть из 5 вы сразу перейдете в 10 симптомов из 30. Поэтому я замечаю такую картину. Чем выше уровень тревожности, тем больше набор симптомов человека появляется. Вы можете даже заметить по себе. Когда раньше вы сталкивались с обострениями ВСД, например, если меня сейчас смотрят те, кто много лет страдает, то раньше это было несколько симптомов. Потом какие-то могут уйти на задний план, потому что просто больше не, перест... не беспокоит так сильно. А какие-то выходят на передний. А их количество общее может со временем только возрастать. Поэтому имейте в виду, что симптомы ВСД у всех разные, но проблема одна и та же. Эмоциональная проблема, связанная со страхом. Поэтому запомните... Одно важное из этого видео, что бессмысленно убирать симптомы ВСД, потому что это совершенно нормальная физиология. Пока вы не перестанете реагировать страхом ежедневно, у вас будут продолжаться симптомы. Как только ваша тревожность снизится, симптомы снизятся вместе с ней. Убедитесь в этом сами. Попробуйте снизить свою тревожность, поработайте над ней, и вы увидите первые же результаты. Надеюсь, это видео было полезным. Всем пока.